А спонсор сегодняшнего видео санек спасибо ему за предоставленный такой вот интересный артефакт для наших последующих экспериментов и исследований вот это ламповый усилитель в конечном каскаде здесь две g 807 вот номинальная мощность 50 ватт ну использовался этот усилитель в качестве транслятора для радиоточек, вот те самые радио, которые включались в розетку раньше, ну, у кого-то и сейчас иногда можно встретить такие торчащие в специальной розетке. Вот, и он обеспечивал трансляцию примерно 8 таких радиоточек ну то есть в каком-то там узком кругу например на заводе там еще где-то чтобы рабочий там музон слушать например вот имеется у него такой уникальный вот здесь индикаторная лампа сейчас я сниму камеру вот здесь у него имеется вот такая индикаторная лампа зеленый глаз его еще называют здесь у нас тембра блок регулятор громкости вкл выкл сеть дальше высокие средние низкие и регуляторы уровня микрофонов и не помню точно какой из них какой еще звукосниматели с электрогитары то есть его даже как усилок для как комбик можно использовать для электрогитары в youtube я там видел ролик мужичок играл на гитарке, с такого вот антиквариата. Вот, можно видеть 2G807. Вот они, они. Ну, он уже, кто-то его тут уже апгрейдил. Здесь у него стоит такой вот маленький выходной трансформатор я еще не знаю куда он подключен куда его подключили и присобачили вот сюда видите динамик типа как мониторинга короче сделали кто-то вот забабахал такой апгрейд ну как бы в схеме этого нету и динамик тут в принципе не предусмотрен вот задняя часть вот она тут панель Видите, как все заржевело, потому что его реально откопали из земли. Вот здесь микрофонный вход первый, второй. И вот эти заржавелые кремы. Вот это звукосниматель с электрогитара Это был сетевой шнур когда-то. Вот здесь выходы уже высоковольтные на радиоточке. Вот это общее вот это 30 вольт, вот это 120 вольт. Вот, лючок тут кто-то уже снял. Сейчас я сниму второй, чтобы было получше видно. Ну и вот эту вот решетку. Сейчас немножко его подразберу. И да, проживела там конкретно все. Я вот этот болт кое-как его вывернул плоскогубцами вот здесь видно анодный трансформатор коих у меня еще не было это первый вот если его сейчас перевернуть там вообще ужас посыпала земля видите как прожил ну что а теперь в душ вот это поворот Копился до чертиков. Жены не узнает. Я тричку пришлось вызвать. Ну вот, после такого приема душа самое время воспользоваться феном любимой девушки. Это не мобильный телефон, если сейчас вовремя все просушить, то нормально, хуже уже ему не будет. Хоть и страшно, а без среднего образования еще страшнее. намучился я с ним изрядно вот то что вот эта земля это еще маленькая вот сейчас часть той что было до этого Там не меньше килограмма еще с него высыпалась ну даже чтобы его разобрать а ну почему так получилось в общем пробовал я его завести ни хрена из этого не получилось но я особо и даже и не удивлен был это надо перелопатить всю схему поменять все электролиты ну и с трансформаторами тоже там под вопросом вот вырвал зеленый глаз вот он такой вот даже проводки заводил 6 е 6 ой 6 e 5 с вот остальные лампы 2g 807 и 6 n 9 s вот одну одна тут новенькая которую поменял ту выбросил будем вытаскивать содержимое вот видите сетевой кабель приматывал Наконец-то я его могу вытащить. Вот тут листики. Листва. Вот какая красота. Так, что-то у нас с той стороны. Офигеть, это вот, блин, после помывки, блин, и после того, как там еще килограмм грязи вывалился. Вот какая она. Так, ну сейчас я это почищу и можно занести в дом Крайне не рекомендую вставлять вот такое. Иначе любимая девушка просто вас не поймет. За такое могут жестко спросить. Слушайте, ну, может быть оставлю. Может что-нибудь что-нибудь на нем можно будет. Собрать потом. Так, ну, собственно, вот что у нас из всего этого получилось. Ну вот это вот все. Вот это я оставлю, рюкзаки. Крепление. Выходной трансик маломощный. Потенциометры с крутилочками. Так, а это все на помойку. На серьезно! Ты не верил! Вот, единственный выходной транс. Вот если кто знает. Может быть вдруг повезет. Тут опознавательных знаков, естественно, никаких на нем не осталось. Так, ну а тут вот силовой трансформатор я оставил. Кстати, не, ну, не буду вот эту вот это шасси выкидывать. Вот она уже с трансформатором. Панельки оставил. Как раз можно будет на G807 сделать шарманочку на двух.